Всем привет еще раз. У нас теперь Анна Фомичева в нашей медиаплощадке. И мы сейчас ее минут 10 попытаем. Хотелось бы, конечно, часа на полтора с ней пообщаться. Но... Да. <с Я, кстати говоря, вот хотел бы вам сказать, что в чат сброшено огромное количество благодарности вам, потому что это очень да. полезно, то, что вы сказали. Это очень заряжает, мотивирует людей, то, что, о чем вы говорили. Вот И знаете, вот есть прямо очень практические, конкретные вопросы. Да, конечно. Например, сейчас, сейчас, сейчас. Господи. А как получить статью Анны Фомичевой «Торговые дома», кроме Инстаграма? Есть ли какой-то способ? Да, есть. Я думаю, что мы сделаем, если вы есть в чате, в Телеграме, в чайном бизнес-форуме, либо в сообщество, я туда скидываю весь полезный материал. Еще я хотела всем, кто меня смотрит, проблемы и решения скинуть файл. Он очень полезный и содержит все вопросы, которые волнуют людей. Это и какие сейчас транспортные узлы есть для того, чтобы пути, точнее, доставки грузов и... И э, как сейчас работать с банками, все о том, всем о чем я говорила, только что на выступлении оно есть в едином файле. То есть, поэтому, пожалуйста, либо в нашем. Я попрошу, может быть, Александра, чтобы мы скинули информацию да. Торговый дом э, в тот телеграм-канал Синергии, э, где э, мы все находимся. Возможно, так и произойдет. Да. да. Очень много вопросов, знаете, прям конкретных по вашему выступлению. Да. А как довести морем до СПБ, если океанские сюда, сюда не могут прийти, а только с перегрузкой в Европе? А из Европы не ходят? Ходят они из Европы, просто транспортные компании, которые на сегодняшний день принимают грузы, они просят получателям указывать не российскую компанию. Пожалуйста, очень важно в выступлении было, что именно линии просят, чтобы получателям были зарубежные. Почему я говорю про эти торговые дома? Я говорю про них семь лет, семь, что когда-нибудь придет время, и вам понадобятся ваши зарубежные торговые дома, чтобы вы смогли не потерять свою цепочку поставки. То есть они просят получателя указывать, не Россию, для того, чтобы брать и вести грузы. Еще вопрос уточняющий. Уточните, пожалуйста, на сегодняшний день продолжается ли обсуждение о создании зоны свободной торговли с Сербией, Южной Кореей и ТДТП? Я вам скажу так, но Южная Корея, ну мы же не дружественны я не хочу просто, ну, я просто... А я вопрос есть еще Корею. и второй вопрос да. как видите дальнейшую работу с Южной Кореей я с Южной Кореей вижу ну блин как я вижу, как оно и с другими в том числе через торговые дома дорогие мои, пожалуйста я про них говорю только зарубежное юридическое лицо даст вам возможность заключать контракты с недружественными так называемыми странами я объясню почему, То есть когда мы ставим зарубежную компанию свою собственную, они не видят что российский получатель, да, их это устраивает их банк видит, что взаиморасчеты идут с Объединенными Арабскими Эмиратами, или с китайской компанией, понимаете, или с корейской компанией, или с компанией, ну, в зависимости от страны. И туда идут денежные средства, поступают к корейцам, к американцам, к европейцам, не от России. Вот это важно. И им счета не заблокируют, не, платежи не заблокируют. А дальше мы довозим все через третьи страны, мои дорогие. А мир поменялся. Слушайте, да. ну а каким образом человек может открыть сейчас зарубежные счета? Да, вообще легко. Я в статье это тоже отразила. Даже без переезда можно в Китай открыть, и это вообще не проблема. Делаешь доверенность и на юридическую компанию, которая представляет твои интересы, но она не имеет доступа и не может там ничего с щитами, сделать. Да. да, то есть это просто важный момент. Так, здесь еще вопрос: какие ниши бизнеса получили самый, самый при самый, самый супер шанс? знаете, я говорила об этом все выступление, я бы хотела не останавливаться на нишах, вот говорить о том, что там товары народного потребления, либо еще что-то. Все те компании, которые ушли с рынка, у нас образовалась очень много возможностей. Мы с вами не знаем, вернутся они обратно или нет. Вот когда они вернутся, тогда будет понятно. А так представьте, вы сейчас... Делаете акцент, там, допустим, на какие-нибудь средства гигиены. Да? Вы начинаете проплачивать, вы начинаете это все дело пытаться привести. Оно а, ну, как бы спецоперация заканчивается, все, ну, компания возвращается. Мы не знаем. Никто не знает, что будет дальше. И кто вам говорит, не верьте. Вы, вы должны только, только факты и ничего больше. Я вижу будущее в производстве. Особенно, если они не вернутся. Вот есть еще негативный такой плаксивый Конечно. комментарий. Плохо, что МСП России развивается только в сфере купи-продай. А МСП производителей, вот, независимо пожалуйста. от крупных компаний, процент еще меньше, чем 10%. Это моя боль. Это моя боль. Это вот кто-то написал, передаю вам привет, потому да. что я вам скажу так, что... Я очень часто сталкиваюсь с хейтерами, которые кричат, что вот, а ты, ты знаешь, что такое производство. Я как раз таки знаю. Я проездила все, все производства своих друзей. Я говорила об этом. У меня куча выпусков в день с резидента об этом основном производители. Я знаю, как им... Но вы знаете, в кризисное явление они уж не так уж и жаловались. У них были дешевые деньги. Uh -huh. Ну, когда пандемийные истории. Uh -huh. У них были компенсации. Я вам скажу так. Я очень верю в производство в нашей стране. Я верю, что это тренд. Я не хочу вам называть ниши, знаете, спиннеров, фигинеров. Вот это вот товар Хайп, хайпа, да Единственный хайп, который должен быть в умах сейчас людей, это как производить в нашей стране, чтобы поднять экономику с колен. Ее за десятилетия не, подним, ну, не, не сделаем производственную державу. Но хотя бы стоит попробовать. Да? А как да. производить в нашей стране, чтобы стать с колен? То есть скопировать сейчас модели и, mm -hmm. может быть, товарный ряд. Mm -hmm. На самом опушевших. деле есть технопарки. Обратите, пожалуйста, mm -hmm. внимание, что у нас есть по всей стране технопарки. В том числе сейчас в Чеченской Республике открывается прекрасный технопарк, который позволит, ну, как бы компаниям, которые занимаются, хотят производить производить радиоэлектронику, получать те или иные преференции и льготы. Что такое технопарк? Это особая экономическая зона. Это вот Доброград есть такая замечательная свободная экономическая зона. Это не технопарк, это свободная экономическая зона. Но смотрите на такие направления, где нужно внести компанию в реестр, получать льготы, получать послабления, получать субсидии и возможности. Поверьте мне, скоро придут те... Меры государственной поддержки, которые будут направлены на закупку линий, оборудования и так далее. Я в это верю. Я в этом, Ну, вот в, это я, в этом я уверена на процентов. Да, еще вопрос. Есть мнение, что Россия может стать сырьевым придатком Китая? Что об этом думаете? Блин, это мои фра моя фраза. Кто это? Как его зовут? Кто-то. Неизвестно? Кто Нет. Блин, ну просто мы же понимаем, что уже Китай начинает поговаривать о том, чтобы отказаться от доллара. Я не хочу сейчас сеять, вот это вот, но. Кстати, чтобы юань стал первой валютой, там, mm -hmm. что юань будет, ну то есть в транспорт можно уже в юанях оплачивать, mm -hmm. но его и можно было, просто мы были не заинтересованы. И что юань уже начинает везде ходить, и что, скорее всего, так и будет, и что мы можем стать э, сырьевым придатком. Чтобы мы не стали сырьевым придатком, ну пора бы, что ты не просто купи-продай. Это ответ на... Свое пред... делать. Пред... очень предыдущие. много, да, в большом количестве. Mm -hmm. а, я вот недавно смотрел выступление одного миллиардера нашего, который один из сооснователей Кубайка, вот. он сказал, да, что говорит, говорит, сейчас, нужно, да, сейчас нужно всем объединяться, большие стаи птиц, они мигрируют только большими, большим количеством птиц. Вот, этих... о чем я только что там разговаривал? Да, да, да. да, Потому да. что хватит сидеть и писать там на своих, сливать своих конкурентов. Сливать конкурентов, да, вот мы сегодня говорили как раз об этике конкуренции сегодня и об этике ведения бизнеса. Обычно считается, что должна быть жесткая конкуренция, утрамбуй своего конкурента, да, ну и выйди вперед. Сейчас это сохраняется история, нет? Нет. нет. нет. Сейчас будущее, однозначно, за кооперации, можно сказать, коллаборации за тем, чтобы забиваться вот как раз-таки в те самые стаи, потому что я вам скажу так, что так проще закупить контейнер, так проще оплатить транспорт, когда ты на несколько человек, так проще привести белую сборку, то есть, когда ты везешь там ты 100 килограмм, ты 300, я просто про малый бизнес тоже, я понимаю, что э, и среднему тяжело, но я просто боюсь, что то, что сейчас происходит, оно убивает малого вообще. Угу. Просто у среднего, может быть, хотя бы какая-то кубышка небольшая есть. Да. А у малого вообще ничего нет. Ну, господ... Понятно, что у них и меньше, а, ну, и операционные расходы у них меньше, <сёк> я не спорю. Но мы должны понимать, что для того, чтобы малому хотя бы подняться до среднего, ему нужны обороты, деньги. А дешевых денег нет. А как насчет господдержки? Вот есть такая, ну, мы знаем, что уже несколько лет, с 2018 -го года идет система мер господдержки предпринимателям. Как вы вообще относитесь к тому, что предпринимателю нужно Оказывать какую-то поддержку, разве он, разве он не предприниматель, да. чтобы предпринимать и, и выходить и быть первым. Блин, я согласна на, знаете на сколько? Наполовину, на наверное. Предпринимать-то мы должны, но мы должны с вами понимать, что сейчас не типичная история. Сейчас помощь нужна, потому что мы не понимаем, что делать с долларом, мы не понимаем, что делать вообще с этим с, с, ну, цепочкой поставки, которая увеличилась там в три раза, да. И с тем, что мы вообще в гонении сейчас, и мы персона нон-грата во всем uh -huh. мире, да, кроме там нескольких, ну, стран шос с которыми мы являемся дружественными. И я вам скажу так, я уже наблюдаю, что китайцы начинают поднимать цены на товары, просить стопроцентную предоплату. Это говорит, что люди тоже начинают пользоваться нашей слабостью. Uh -huh. Но я к чему это сейчас сказала? потому что нужно учиться вести переговоры. Наши предприниматели привыкли, знаете как, написал там что-то на ломаном, а, значит, английско-китайском непонятном, там в переводчике перевел, значит, отправил вот это письмо, и это есть наше, а, значит... Официальное обращение. Официальное обращение да. на, на производство. То есть мы с вами должны привлекать медиаторов, сам, сами учиться в бизнес переговорам когда ты ведешь... То есть я звоню там китайцам, объясняю, что в условиях, санкции, а у нас наоборот. существует институт по работе О, бизнеса с Китаем? Или... К сожалению... У нас есть такие частные модераторы встреч, значит, которые готовы модерировать, ну, как это делается правильно, да, и рассказывать, и помогать, да, да, в процессе, да. там, в том же зуме, потому что, вот, ну, мы звоним и сразу же говорим, что вы поймите, что те санкции, которые наложили, да, то есть они отразятся, наоборот, повышением товарооборота. Но у нас есть и другая проблема. Ладно, товарооборот, но у нас есть покупательная способность, которая снизится. Угу. Понятно, что сахар разбирают, да, и сметают с полок там товары народного потребления, но Агония пройдет и наступит стагнация, и наступит отсутствие денег у людей, потому что мы должны с вами понимать, что э, еще поднятие цены не произошло на товары которая будет. Если я предприниматель, и сейчас вот у меня есть какие-то идеи, мне стоило бы брать сейчас кредит для того, чтобы пополнить свой оборот там и... Нет, нужно ждать. Нужно ждать мер поддержки, которые коснутся как раз-таки, если ты производственник, там, сырье закупаешь за рубежом, да, то есть нужно дождаться мер государственной поддержки, которые отражаются на твоей отрасли. И я не советую сейчас брать никаких кредитов в этом году вообще. Угу. Надо вообще стараться сейчас не потерять то, что заработал. И очень внимательно относиться к тому, куда ты собираешься вкладывать. Ну, то есть понятно, что там некоторые говорят, там фондовый рынок вкладывайся, другой в крипту, вкладывайся, третий еще куда-то. Но я просто вам скажу таким образом: сейчас лучше сидеть и. Смотреть, что будет, что будет дальше. И ушаешь. Да, вот иди. Так, а вот а, еще вопрос, значит, стратегия, тактика. <свят> Некоторые люди говорят, стратегию сейчас невозможно какую-то построить, а нужно пользоваться только тактикой. Однако возникает логический вопрос. Если нет цели, то куда плывет корабль? Да, это однозначно так. Я вам скажу так, цели однозначно должны быть. Но я, так как я представляю сообщество участников внешней экономической деятельности, у нас цели простые. Значит, у нас есть цели значит, наконец-то все посчитать ну, потому что у нас очень много предпринимателей ведут на ощущениях свою uh -huh. деятельность. Им кажется, что обороты растут, значит, но или там продажи растут. Короче, должна называется... быть табличка. Должна быть табличка, которую я подготовила, да, то есть это финансовая модель, это поиск новых поставщиков, это согласование цен, это, наконец-то, разобраться с банками, это, наконец-то, сертифицировать все свои группы товаров, наконец-то, обелить свою деятельность хотя бы частично, да? для того, чтобы не потерять то, что у тебя есть. Потому что то самое карго, которая то едет, то не едет, это не, ну, это не залог. Это не дает тебе возможность строить бизнес, потому что ты никогда не знаешь, что будет дальше, ты не контролируешь свой поток, везя в черную, ты просто заложник некой ситуации, приедет груз или нет. Еще вопрос такой, немножко общий, но тем не менее, спрашиваю, значит, вот есть интернет-магазин, а есть маркетплейсы, сейчас да. человеку стоило бы вкладывать, например, деньги в развитие своего интернет-магазина или, или топать в маркетплейсы? А Нет, чего? конечно, а не надо. Ну, только маркетплейсы. Только хватит. маркетплейсы. Все. Во-первых, есть внутренняя реклама на маркетплейсах. Это уже решает вопрос с этими отключениями на таргетированной рекламы, которую мы там не можем в Инстаграм, Ян... в Фейсбук пустить угу. ну по известным причинам. То есть и маркетплейс это тренд. Он будет сохраняться. То есть вы даже с вами понимать, что у нас там 5 или 7... Я не буду сейчас. Не обижайтесь. Я просто забыла. 5 или 7 процентов мы только электронной торговли там увеличили угу. и что-то там такое. Ну, короче это будет нарастать. По сравнению с другими странами, мы только в начале пути работы на маркетплейсах. И это касается услуг тоже, правильно понимаю? Не только услуг, товаров. Услуг, услуг, наверное, здесь можно сказать о том, что в тренде те услуги, которые предлагаются торговым компаниям, допустим, fulfillment, склады fulfillment, там упаковка, про которую вот сейчас я и сказала, да, там различные там, дизайнерские услуги, то есть для торговцев на маркетплейсах, да, то есть это около market, около Торговые услуги, которые оказываются компаниям, которые торгуют на маркетплейсах, угу. вот так бы сказать. Тяжело сказала, но понятно. То есть да. это будет востребовано. Я как-то общался с Оскаром Хармоном, он на такую фразу, там он сказал, она мне запомнилась, потому что она мне нравится. В общем. Да, да. Он сказал, усиливать сильно, это было как раз в пандемию. Мы там да, общ... да. Пандемия, значит, он говорит, надо усиливать сильно и обрезать лишнее сало. Очень, говорит, короткая да. формулировка. Что сейчас является сильным, чтобы его усиливать у нас в стране? Сильным у нас сейчас является, наверное, вера в светлое будущее. <laughs> я просто, извините. Но я из Владивостока, у меня есть одна отличительная черта. Я всегда говорю а, то, что думаю. У меня нет камня там за, за спиной, или я там не пытаюсь сказать лучше, чем что-либо. Поэтому я достаточно резкая а я и, думаю, и вредная иногда. А что же за манера такая? Это Владивосток. <laughs> Это Владивосток. Они... <laughs> то есть я серьезно говорю, я, ну, я не вредная, я просто такая. Ну, вот говорю, как, я, как есть. Да. Да. Усиливать, ну, во-первых, нужно понять, что. Быстро все это не закончится, завтра нас не полюбят. да, То есть это нужно, первое, смириться. Должно прийти смирение, принятие и вера. а Значит, и все будет хорошо. И, конечно же, не сидеть на месте, искать новые возможности. Я не буду говорить, что сейчас время возможностей. Пожалуйста. Про иероглиф не будем говорить? Там. Что там кризис, да, да этот значит, время... Да, там да, один, да, Одно и то же иероглиф да, время... обозначает и кризис, и возможность. И кризис, и Не будем не говорить не об этом. Не будем говорить об этом. Мы должны с вами понять, что в любом случае сейчас выживут те, кто окажется сильнейшим. кто, ну, то есть, Многие останутся за бортом. Угу. Я вам сразу говорю. И в том числе кто, кто не научится работать в белую оптимально, тоже останется за бортом. Его либо оштрафуют, либо посадят, либо взберут товар. Белая сторона в этом. Она пришла. А что в лишнее, таком случае обрезать да. лишнее сало? Здесь, наверное, в большей степени имеется в виду операционные расходы. И, к сожалению, зачастую под лишним... Я вообще за сохранение команды. Я... Не понимаю, кто ну, это Оскар сказал. Возможно, он имел в виду э, сотрудников. Ну, возможно, возможно, возможно. Я не буду здесь ну, как бы в глубину какую-то копать, да. Но я все-таки за сохранение команды это первое. Да? Второе, я за уменьшение расходов на маркетинг однозначно. Я за уменьшение расходов на какие-то корпоративные обучение, на какие-то там, то, что вы планировали, там, повышение квалификации. Это сейчас не нужно. Сейчас нужно делать только то, что приносит деньги. Стоит ли Я снижать должна... стоимость своих услуг или товаров, чтобы, так сказать, привлечь? Мы с вами должны понимать, чтобы вот чтобы торговать на маркетплейсах, да, у меня есть интересное интервью на нашем канале Бизнес Ракеты, я не с целью рекламы, я записала там интервью с торговцами на маркетплейсах. И там есть несколько, четыре позиции. Первая позиция, что там 2-30% наценка на маркетплейсах, это уже хорошо, другой кричит, что меньше 100 не может быть, потому что это вообще неэффективно, потому что ты отдаешь этому, этому, этому. Я здесь никак не советую, ничего не говорю, да, но мы должны понимать, что сейчас стоимость товаров, конечная, ну, конечная, ну, то есть себестоимость импортируемого товара, и так достаточно высока. И нужно, ну, сейчас все посчитать, и, конечно же, наценка, которая у вас есть, она уже не будет такой космической, вот и все. Mm -hmm. Наценки падают, прибыли, падают, да, маржа, там, как угодно вы называете ее, да. То есть она становится меньше, с этим нужно мириться и научиться работать в новых условиях. Давайте тогда финализируем, потому что я могу с вами говорить, рад часами, очень интересный Спасибо. собеседник. Традиционный вопрос на сегодня. Да. Худший сценарий и очень оптимистичный. Худший... Я уже слышал, что вы сказали. Никаких пророчеств, ангаваний. Вот худший я спрашиваю. сценарий дефолт, наверное, да, про который поговаривают. Mm -hmm. Но я не могу никак это прокомментировать, потому что я отличаюсь, как и, наверное, любой человек, особенно ну, я женщина, хоть я веду мужской бизнес. Я верю в лучшее. Я правда верю в лучшее. И если я бы еще впаду в уныние, у меня там полторы тысячи участников внешней экономической деятельности тоже впадут вместе со мной. Потому что если я буду транслировать уныние, значит, и... А им будет тоже грустно. Поэтому я стараюсь все-таки верить в лучшее. Но и лучший сценарий – это то, что мы станем производственной стороной, но значит, лет через 10. В лучшем случае. Это хороший сценарий. Ну окей, мы не имеем права бездействовать, так и скажем. Да, мы не имеем вирус. права бездействовать, мы должны надеяться на лучшее и пытаться что-то сделать, однозначно влететь в тот самый вагон, потому что я сегодня рассказывала пример, как на фоне вот этих всех историй, которые сейчас происходят, ухода с рынка тех или иных компаний, некие небольшие торговые компании влетают и берут хорошие контракты, заходят туда, куда не могли попасть, там по пять лет они там долбились закрытые двери, uh -huh. а сейчас им самим звонят и говорят, ну привози свою косметику, давай поставим ее сюда, и, значит, люди... У людей появляются возможности, поэтому как-то так. Да, миллиардеры говорят, мы стучались во все двери, и многие нам открылись, и вам откроются. Да, и вам откроются. Спасибо большое. Спасибо огромное. И всем хорошего дня и ура, Синергия, люблю тебя. <laughs> Спасибо.